и все более и более управляемым, управляемым самим сознанием. Как это сделать, мы будем выяснять через глубинное понимание механизмов и тех авторов этих механизмов, которые их создали. И, соответственно, обладают, что называется, как бы сегодня, сказали сегодняшние программисты, исходными кодами. Это, во-первых, возвращаемся к определениям. Итак, энергоинформационная система, о которой мы сейчас с вами говорим, как уже упомянули, состоит из двух категорий энергии информации. Энергия магическая отлична от человеческой тем, что она вся целиком и полностью строится на силе стихий. Человек живет суррогатными энергиями стихий, то есть, как правило, никогда не пользуется ими в чистом виде. Это всегда уже несколько модифицированные энергии. Человеку так удобнее, так проще, это позволяет ему жить среди себе подобных, то есть в условиях жизни своего племени и развивать условия жизни в своем племени, но, конечно, за счет определенных качеств, за счет определенных способностей, потому что эта суррогатная энергия, она редуцировать некие зоны в сознании, которые позволяли брать энергию в чистом виде. Знаете, как хвост у человека. Был когда-то, потом отвалился, да, остался копчик. Ну, редуцировался за ненадобностью. Да. У человека вот очень объемный геном, как нам сейчас рассказывают ученые. Да. То есть сначала они говорили, там, 100 тысяч генов человека. У как много. Да. А потом выяснили, что рабочих-то всего 30. Ну, на сегодняшний момент, по крайней мере, они дают нам такие цифры, а что все остальные 70, а мусорные гены говорят. Да, торфировались, не надо. Ну не надо, зачем? Да, они не выполняют никакой функции, они не выполняют никакой роли, да, это вот какая-то такая спящая масса, которая должна по идее что-то делать, но не делает. А почему? Потому что гены это информация, информация раскроется только на соответствующей энергии. Может, это энергия стихий? Может. Давайте попробуем проверить. Давайте попробуем проверить. Оглядишь. Итак, стихийная сила. А, стихии были, наверное, можно так условно сказать, всегда, потому что это было а, не то чтобы давно, может быть, и не давно. Потому что давно в магии понятие тоже такое достаточно субъективное. Но это первичная энергия, которая начала формировать все сущее. И формирование этого сущего произошло и выглядит сейчас именно таким, потому что такие стихии. Вот были бы они другие, сформированы были бы иначе, Взаимодействовали бы иначе, была бы и другая реальность. Каковы же эти первопричины? Сразу вам хочу сказать, коллеги, хотя многие это знают и слушали на роликах в ютубе, учились в школе у меня и у моих коллег, знают, что мы работаем в западноевропейской традиции, которая строит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 проявление четырех стихий в той компоновке, о которой мы с вами будем сейчас говорить, и никак иначе. Любое другое знание, которое присутствует у вас, не то чтобы вам его нужно отставить в сторонку, пусть будет, да? но только пусть оно не мешает. Вернемся к стихии. Мы с вами знаем уже систему креста стихий, с которой работаем много. Давайте посмотрим на схему, которую сейчас вам выводят на экран. Попрошу крест стихий. Равновеликий крест, с которым мы с вами работаем на очень многих факультетах, попрошу посмотреть на него еще раз в этом качестве, в качестве предопределения, подоплеки, присутствия магии и вообще наличие магии в этом мире она как раз кроется и заключена в этих двух палочках и четырех словах. Это всего лишь схема, коллеги. Ну, Нам с вами много придется видеть не в плоскости, учиться, по крайней мере видеть не в плоскости, а в объеме. И здесь мы с вами тоже видим, что это всего лишь схема, нарисованная модель. Двухмерная, которая просто показывает расположение. Всего лишь показывает расположение. Но уже по этому, по этому рисунку мы можем много чего понять и увидеть. Есть силы, соединенные линиями, это значит, что они соединены друг с другом как-то. Как-то огонь как-то соединен с землей, воздух как-то соединен с водой, как-то, прямой связью. Они пытаются взаимодействовать, они пытаются проявить себя через свое зеркальное отображение, через своего партнера проявить, показать, но на проявлении, на контакте всегда образуется чего-то нового, всегда. Есть человек, как физическая структура, есть воздух, который его окружает, человек вдохнул воздух, получил Некий объем жизненной силы выдохнул обратно. Уже не воздух, уже углекислота. Получилось нечто другое. Да? Вот с одной стороны получилась углекислота, смерть. С другой стороны получился восприятие энергии биологической системы, получилась жизнь. И вот все в мире происходит именно так. Огонь соединяется с землей и вдруг получается нечто диаметрально противоположное, которое тоже как-то взаимодействует друг с другом. И вот в мире получается уже не два игрока, а целых четыре игрока. И понятно, что они будут проецировать себя дальше. И если этот процесс не взять под контроль, если этот процесс не регулировать и не пустить его в определенное русло, то он закончится так, как это описывается в древних мифах о войне хтонических сил. Вот, например, в шумерской мифологии об этом рассказано, как война между хтоническими силами Тиамат и хтоническими силами Мардука, например, да? взаимодействие между той же Тиамат и Апсу. Это вот как раз рассказ о том, как бывает, когда вот есть хтонические силы. Они начинают проявлять себя, то есть плодить себе подобных, и эти себе подобные потом берут и уничтожают этих сил, первичные силы, творят из них реальность или просто уничтожают. И вот этот процесс надо было каким-то образом регулировать. И первая сила, которая включила это регулирование, это сила закольцовки этого процесса. Она позволила силам, стихийным силам соединяться не так, как было раньше, огонь в землю, воздух в воду, а несколько иначе, образовывая первый круг силы, попрошу картинку, образовывая первый круг силы, она позволила процессам течь в не, не в разрушительном ключе, не так, как это было бы, если бы пустилось все на самотек, до полного поедания внутри себя, до полного разрушения и сведения опять все в точку сингулярности, а закольцевать этот процесс и сделать его практически бесконечным. Сейчас перед вами схема, как были переключены стихии, которые позволили здесь организоваться всему и самое главное, открыли доступ к вечному двигателю неисчерпаемого бесконечного времени, бесконечного времени. Закольцевав стихии, так, как это показано сейчас на схеме, которая находится у вас перед глазами, мы добились эффекта управляемого конфликта. Вот это я сейчас хорошо сказала, мы добились. Да? Магия добилась эффекта, я прошу прощения, у меня иногда бывает. Магия добилась эффекта управляемого конфликта. По сути, это и была задача, что магическая сила, Сформировала себя именно таким образом, позволила себе проявиться таким образом, чтобы сделать процесс непрекращающимся. Дать источник жизни для всех, что бы ни напридумывали – боги, силы, стихии, люди – это никогда не будет последней точкой в проекте, это всегда будет началом чего-то иного. Потому что времени хватит, но это будет происходить только лишь при условии, что а, стихийное проявление в этом мире будет идти именно по, такому, по такой схеме. Огонь стремится к воздуху, огонь заинтересован в воздухе, потому что воздух, той химической компонентой, которая здесь есть, позволяет огню быть. Огонь заинтересован в кислороде, в котором ему позволительно гореть. Нет, огонь конечно может гореть и в других газах. Но вот в этом мире кислород является основой да, и химический состав воздуха, так какой он, какой он есть, он позволяет огню быть, не уничтожая землю, не приводя к коллапсу всего живого. Воздух, соответственно, опасаясь быть сожженным огнем, будет стремиться туда, где ему возможность укрыться взять себе дополнительные ресурсы, взять себе дополнительные возможности, он будет стремиться к Земле. Земля, если и заинтересована в воздухе, то только в очень ограниченном объеме. Как только этот объем становится более чем велик, земля начинает стремиться к тому, что ее защитит, что ее убережет от воздуха, который способен ее высушить и сделать абсолютно неплодной. Она будет стремиться к воде. Вода способна увлажнить землю, вода способна сделать землю плодородной. Но вода тоже не может принять весь всю мощь земли если вся мощь земли будет впитывать воду от воды ничего не останется, что собственно говоря она и ощущает устремляясь от нее устремляясь к огню попытка испариться то есть уйти от впитывания уйти от преследования заставляет ее стремиться к огню, который сам бежит от нее как черт отладана, поскольку вода способна огонь. Затушить. И вот включен этот управляемый конфликт, это конфликт, который основан на выживаемости, но в то же самое время выживаемость возможна только лишь, когда этот конфликт будет и будет не прекращающимся, а это обеспечит конфликту только равновесность всех основ. Огонь, воздух, земля и вода по сути должны быть равны друг другу, но как это равенство обеспечить, ведь это же не вещественные понятия, их не взвесишь, не измеришь, да, в килограммах в их мерить, как в объемах, в, чем, в, чем, в, чем? в звездных системах, какие еще там есть единицы измерения. И вот для того, чтобы возможность было их регулировать объем, той или иной стихии, были сформированы первоосновы. Первоосновы первого круга. Первоосновы первого круга, которые были созданы изначально исключительно за тем, чтобы сдерживать и направлять стихии, не давая им возможности соединяться неправильно. Неправильно. Первоосновы первого круга свет, тьма, порядок и хаос. Каждая из них призвана разрабатывать алгоритмы сдерживания и управления конкретно своей стихией. Порядок был создан для воздуха, Огонь, свет был создан для огня, Тьма, соответственно, для земли, а хаос для воды. Они как вселенский гироскоп постоянно регулируют равновесие между друг другом и между парой соединяясь, сравнивая, они запускают этот процесс, делая его управляемым, процесс движения стихий, контролируют, чтобы он ни в коем случае не а, затыкался, например, на какой-нибудь особо богатой информационный на первооснове или, напротив, не уничтожал своей мощью другую первооснову. А это может произойти только в том случае, если они действительно будут равны. И вот эти первоосновы, они уже могут быть определены как-то. Количественно, качественно, да, это граничность. Любой механизм, сделанный для чего-то, это всегда конкретная форма, имеющая лимиты и основы. Но именно вот эта вот форма граничности, сам принцип граничности, который был введен на первом круге магических преобразований, является той самой константой, которая обязательна для любого управления. И этот принцип, он в дальнейшем вошел дальше во все, к чему бы мы с вами ни прикоснулись. Берем жизнь человеческую, она управляемая лишь когда лимитирована. Берем разум человеческий, но управляем лишь когда лимитирован. Да? Берем денежную массу, она управляема лишь когда лимитирована. И так далее. То есть то, чем ты хочешь управлять, ты обязан каким-то образом ограничить и иметь возможность измерить. В каком-то качестве, в каком-то объеме, в какой-то единице измерения. Магия, которая образована на этом круге, как эффект необходимости удерживания равновесия между глобальными первоосновами света и тьмы, порядка и хаоса, и есть та самая сила, о которой мы с вами будем говорить. Но ограничивается она лишь только своим взаимодействием на этом круге. Ни в коем случае. У нее есть тысячи производных, но производная не есть основание. Основание, сама магия будет найдена только на этом круге. Потому что на втором круге, на внутреннем круге ее нет. Попрошу следующую картинку. Там уже есть инструменты магического мастерства. Ну, коллеги, у каждого дома есть молоток. Означает ли это, что вы все плотники? Нет. Не означает. Совсем не означает. У, каждого, у каждой женщины наверняка найдется иголка с скидкой. Какова вероятность того, что вы швия? Также маленькая. Также маленько. Значит, соответственно, инструмент, наличие определенного инструмента это еще не означает, что вы будете принадлежать или тот, кто владеет этим инструментом, принадлежит к, определенному, к определенной категории, которую этот, этот инструмент произвели или умеют им пользоваться. Соответственно, и магическая сила, магические константы первого круга, произвели в помощь себе в возможности, в расширение, в, во имя расширения собственных возможностей произвели еще первоосновы. Они обозначены на втором круге схемы, и получили название традиция свободы, добро и зло. Понятия эти не менее абстрактны, чем понятия первого круга. Но каждый из них, что приятно, можно описать как количественно, так и качественно. Пусть в отношении каждого из них приемлемо и э, подходит очень изречение тютчева о том, что мысль изреченные есть ложь. Да? Или говоря э, словами буддистов, дао выраженное словами, не ненастоящая дао. Вот то же самое можно сказать про эти первоосновы. Потому что это обобщенное название как, как семейство. А, традиций много, форм свобод много. Добро в каждой культуре свое, зло тоже, что характерно, в каждой культуре свое. Каждый волен ее описывать как угодно, и от этого оно не перестанет выполнять функцию. То есть таким образом первый круг первооснов, да, или как это сказано в древних мифах, древние боги создали других богов, создали некие силы, функции которые проводят в реальность их политику и помогают им выполнять ту задачу, ради которой были созданы первые. Обобщенное понятие традиция, ровно как свобода, зло и добро, это обобщенные понятия, которые всякий раз могут быть использованы по-разному. Но цена вопроса в том, чтобы они обладали ограниченной, ограниченной что называется, свободой, сейчас скажу как, ограниченными, ограниченными правами. Вот так, ограниченными правами. А ограниченность прав может обеспечить только очень жесткий принцип иерархии, когда нижний не может вмешаться в дела высшего. Что и было внедрено на этом уровне, на уровне системы. Порядок управляет традицией, но традиция не может управлять порядком. Она может к нему обращаться, она может манипулировать термины. Но вмешаться в сам принцип упорядоченности она не может. Она будет от него зависеть. Она может толковать порядок как угодно. Самому принципу от этого будет ни жарко, ни холодно. Принцип как существовал, так и будет существовать. Потому что у принципа есть своя задача управление первоосновой воздуха. И это управление должно обеспечивать равновесие всех остальных. Первоосновки как следствие стихий. Вот его задача. И порядок совершенно не заинтересован в том, чтобы была какая-то конкретная традиция. Да? Как раз напротив, чем больше будет традиции, тем больше будет рук у, того, у той же самой Первоосновы порядка. Чем больше будет возможностей назвать традицией любую законченную систему, которая способна функционировать самостоятельно некоторое время без подпитки из первоосновы порядка можно назвать традицией, можно назвать традицией. То же самое можно сказать о любой другой первооснове второго круга. Но что? характерным. Система, которую, на которую мы сейчас с вами смотрим, она должна быть очень гибкой, очень адаптивной. И если первоосновы второго круга были призваны для того, чтобы выполнять работу, помогать в работе первоосновам первого круга, а работа первооснов первого круга это равновесие, значит функцию того самого гироскопа вы выполнять, должен выполнять второй круг, он как на шарнирах, должен крутиться туда-сюда и не быть жестко приколоченной абсолютно ни к чему. Потому что если его приколотить, например, свет есть добро, вот приколотили кандалами, большими гвоздями, свет есть добро, и эта структура уже не может двинуться никуда, например, сказать, что добро есть хаос или добро есть тьма, никак не получается. Да? И позволить, например, традиции сказать, что традиция есть свет, тоже никак не получается, вот приколочена она. В этом случае у первооснов первого круга, у самой магической силы становятся связаны руки, она не может использовать инструментарий вольно, она может использовать только по определенному алгоритму, а мы с вами уже, коллеги. Поговорили о том, что магия этого дела очень не любит, и я постараюсь вам доказать это на примерах исторических, мифологических, литературных, каких угодно. Я вам покажу, что очень не любит магия, когда ее вот так вот приколачивают. И когда первоосновы первого круга вместо целого арсенала Мастерства вдруг обнаруживают, что у него отстался только лишь один разрешенный молоток, Ну какое-то время он будет использоваться, а потом будут начнутся катаклизмы. Поэтому такая привязка она должна быть изначально исключена. Именно поэтому второй круг первооснов он делается достаточно гибким. И если мы говорим, что вращение первого круга идет противосолонь, то есть против часовой стрелки, как вилят стихии, то движение внутреннего круга, оно может идти как угодно. Вот в какую угодно сторону оно обязано идти. И если находится система, которая пытается зафиксировать в какой-то определенной позиции и не дать сдвинуться, эта система становится для магических проявлений, магических эманаций исключенной, там магии не будет. Можете тихонечко или громко, как хотите, подумать о том, какие, например, есть в этом мире системы которые жестко прибили первооснову первого круга к первооснове второго круга. Да? Тьма есть зло, добро есть, есть... чего-то у нас вот, свет. Да? А, а распознав такие системы, задайте себе вопрос: а понятно теперь, почему там нет магии? И искать бесполезно. А вот поэтому. Потому что сквозь забитое русло сила не потечет, не потечет, просто не сможет.